Мы находимся в этот момент э, в оперном театре города Сиэтл. Это штат Вашингтон. Сегодня здесь спектакль, современный балет. Замечательный совершенно э, оперный театр с великолепным балетом. Здесь интересная система. Это не государственный театр, он э, работает на собственные сбережения людей. У них здесь огромное число спонсоров, вообще Сиэтл огромный город, научный, технический, здесь такие фирмы, как Microsoft, Boeing, Amazon, другие корпорации, и они уделяют огромное внимание вот такому шефству над искусством. Казалось бы, зачем тратить такие деньги? Дело в том, что то качество продукции, которое обеспечивают все эти корпорации, требует людей чрезвычайно высокой культуры. И вот с помощью огромного числа музеев, театров, симфонических оркестров в городе поддерживается самое высокое, как считается здесь в Соединенных Штатах, уровень культуры. И вот эти деньги, которые миллионеры, миллиардеры тратят на искусство, они потом превращаются в чрезвычайно высокое качество продукции корпорации, которые здесь действуют в Сиэтле. Итак, посмотрим, что будет сегодня в спектакле. Здание театра просто великолепное.